друзья всем привет осталось всего пару дней до нерестового запрета я снова на рыбалке вышел я на прошлое место где я, вот, последний ролик мой вы его увидите я ловил краснопера этот же заливчик единственное что за пять дней которые я здесь не был тут немножко поменялось кое-что точнее деревья попилили которые торчали с воды то есть коряжник так поредел то дерево возле которого я был пришвартован соответственно также спилили это минус, потому что надо искать новое место Загадывать, какую рыбу я хочу сегодня поймать Я не буду, что поймаю, то поймаю Главное, что я постараюсь Снять для вас красивые поклевки Все-таки наловить рыбы Какой уже не важно В общем, ребят, с Настей у меня все те же самые Вы знаете, ловить я буду На парыша, на клейковину И сегодня еще добавился красный парыш Но я хотя не особо сильно его люблю Но все же попробуем ловить на него Все, ребят, сейчас кормимся Собираем снасти и приступаем к рыбалке. О, вот это уже хорошенькая. Клев у нее был такой слабенький, слабенький, аккуратный, аккуратный. Зато рыбка получилась очень даже симпатичная. Вот это поклевки, конечно. Еле-еле. Такие аккуратные, аккуратные. То есть она получается берет. И все, и стоит на месте. Это вообще как-то не похоже на Краснопера. На поклевку Краснопера. Тут же берет всегда жадно. А это что-то так вяленько, так аккуратно. И при этом стоит на месте может солнышко сейчас выйдет он прогреется немножко да зашевелится но пока так крайне аккуратно что ж такое что ж это за поклевки такие рыбка проклевывается неплохая в принципе но вот клев какой-то странный очень тяжело его видеть и на камеру тоже соответственно вы не видите всей игры поплавка сюда вот хорошенькая уже сейчас хоть поклевка была похожа на красноперку вот, это уже симпатичное уже хорошее. Сейчас буду докармливаться, потому что по заливу гуляет хорошая рыба, а до меня что-то не доходит, а буквально от меня метров 10 плещется. Сейчас буду делать докорм и ждать ее у себя. ждал такое что более-менее нормальная была дождался друзья смотрите кинул под бережок и какая красотка улетела сейчас буду пробовать туда кидать Я говорить буду крайне тихо, потому что тут людей вагон просто. Сегодня последний день перед запретом. И все, видно, решили порыбачить. И вокруг меня, наверное, человек пять сидит. Поэтому говорить буду очень-очень тихо или вообще не буду говорить все-таки сегодня получится поймать именно плотву за все время сколько я выходил О, какая хорошая ребят смотрите какая красотка Отлично. Рыбка подошла. Еще одна. Серебристая красотка клюет нечасто. я думаю, она сейчас еще разыграется. Ну, ладно, этого карасика мы заберем это тоже хоть поприятней ну где платва Не... да, пришел карась и выгнал всю турань именно тараньку mm. Хороший красик клюнул Больше ладохи ну, Хоть карасей половлю Что-то тарань вообще не хочет отзываться красивый красик чувствую сегодня рыбалка становится красивая я конечно от этого не в восторге но зато поклевки красивые еще один, <coughs> Моя рыбалка двухдневная закончилась, наступает уже период нерестового запрета, соответственно, уже на воды я до июня месяца выходить не буду. Из того, что я поймал, чтобы вы понимали, видео, которое вы видите, это двухдневное, то есть первый день, который, честно говоря, не получился, ну и второй день. Рыбалка была, по сути, слабенькая, но кое-что я все-таки успел наловить. Единственное, что я вам не покажу, улов первого дня, но, в принципе, на видео вы видели, что это была красноперка. Вот улов второго дня. Вот сегодня были и карасики, такие хорошие. Была вот, плотвица, одна плотвица. Вот самая лучшая плотва. Вот, в основном, конечно, до ладошки. Ну, порадовало то, что хотя бы я уже увидел плотву. Не красноперку и карася, а, а еще и плотву. В общем, рыбка вся такая, которая пойдет либо на жарку, либо на засол. Ребят, кому понравилось видео, ставим лайк. А лайк стоит поставить, потому что все-таки я на веслах за два дня прошел где-то 15 километров. Я думаю, это стоит уважения и пальца вверх. Все, пока.